24 октября в Большом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» Казанского федерального университета состоялся галлоконцерт ежегодного фестиваля «День первокурсника». Участие в нем приняли лучшие творческие коллективы Казанского федерального университета. Это студенты 16 институтов и юридического факультета КФУ. Ко всем присутствующим обратился ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Сегодняшний день это уже не просто фестиваль студенческого творчества а целое событие в жизни нашего университета, без которого, наверное, сложно представить студенческую жизнь в Казанском федеральном. Наш фестиваль, он тоже юбилейный, он десятый. Нашей истории. В этот вечер свои творческие способности продемонстрировали первокурсники с 23 коллективов Казанского федерального университета. Мы выступаем с номером Лианы, ну как бы так сказать, ну женственный очень номер. Для начала задумка была то, что мы в принципе Лианы, ля... то есть свойственный цвет зеленый, также пояс вот, золотой, чтобы акцент был джунглей и золотые блестки. На галоконцерте зрители наблюдали за зажигательными танцевальными номерами, театральными постановками и песнями. Мы очень долго готовились, приложили очень много усилий, были усердные репетиции. Я считаю, что получилось нереальное шоу, нереальные эмоции, мне кажется, каждый получит, кто будет присутствовать в зале. Да, на такой большой сцене я, конечно, впервые выступаю. Я пою в коллективе «Зарница». Важной частью гала-концерта «День первокурсника» является закулисье. Пока зритель на сцене видит конечный результат веселой песни, зажигательные танцы, здесь работа идет полным ходом. Сложно было повесить э, ленты. Такие э, в трубопо... ну, трубы, по сути, с светодиодными лентами. Потому что очень тяжело прокинуть провода, очень тяжело это зафиксировать, чтобы оно смотрело прямо в зал, прямо у зрителя. Я готов каждый день, э, просто вот с утра до ночи. Э, техники действительно ночью здесь остаются. Монтировать декорации, отстраивать какие-либо сцены в представлении, То есть это прям очень классно. Гран-при за лучшую концертную программу в малой группе досталось творческому коллективу инженерного института. Гран-при в средней группе получил юридический факультет. Обладателями Гран-при в большой группе стали одновременно три института. Набережной Челнинский институт, Институт управления экономики и финансов и Институт филологии и межкультурной коммуникации. Наш телеканал вел прямую трансляцию с гала-концерта фестиваля ⁇ День первокурсника ⁇ Снова Ленардо Влетьяров, Универньюз.